Команда КВН Баклажан, школа номер 38. Добрый вечер, дорогие друзья! Перед вами самые добрые, умные, обаятельные Баклажан! Баклажан! Баклажан! Баклажан! школы Давайте познакомимся! Это Сева. Он самый сильный в своем классе. Ха, да, все-таки не зря меня три раза на второй год оставили. Это Вадим. Он очень интересная личность. По национальности он татарин. На Пасху русский. А во время бабушкой пенсии Вадим еврей. А это Андрей. От мамы ему досталась улыбка. А от папы алименты. В школе нас называют Бильбо Бэггинс, Сопля и Электроник. Мы бы могли им на это ответить, но нам этим людям еще экзамены сдавать. Так, ты че в маске? Да гриб же. А че в такой? Свиной же. А, -а, -а. ладно, иди отсюда. Помоги, помоги, я твоей любви. А теперь давайте к миниатюрам. И первая наша миниатюра ⁇ разговор двух подружек. Блин, Лена, если подбородок разбила. Да не парься, у тебя второй есть. Помоги, помоги. Я стал любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Представьте, стоматолог у стоматолога. Будет не больно. Не, я не пойду. Да не будет больно. Я сам стоматолог, кому ты врешь? А теперь представьте, цыган на войне. Брось меня, товарищ командир. Я тебя не брошу, у тебя зубы золотые. Помоги, помоги, я любви. Как подскажи, я не знаю. На самом деле, мужчины магазины подарков на, 2, на 14 февраля видят именно так. Здравствуйте, а что у вас из барахла есть? Ну у нас есть картон. Не, ну вы не поняли. Подарок на 14 февраля. А-а! Ну, у нас есть картон, который открывается в виде сердечка. Есть побольше картон в виде сердечков. А чем они отличаются? Чем чем? Ценой, естественно. Ну, что-нибудь другое. Ну, у нас есть вонючки. Ну, ну вы не понимаете, я хочу удивить ее. Тогда специально для вас сертификат на пять рублей, на что-то там, куда-то там. О, вот это мне подходит. Спасибо. А вам, наверное, интересно знать, почему наша команда называется «Баклажан». Вы умеете хранить секреты? Так, так вот, вот, мы, мы тоже... тоже. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Молодцы! Аплодисменты! Давайте, ребята! Давайте, давайте! нужные. ушны! вашей поддержки. Ну, жюри! Да, жюри готово сказать свой вердикт. Что-то я сегодня в хорошем настроении, если честно. И баклажан сегодня вкусный, мне кажется. Я не люблю баклажан. Ну и ты не любишь. Ну команду-то люблю. Так а что есть? я говорю да. Я говорю да. Аплодисменты. Да. Неплохие веселые шутки. <свист> Не уходите, баклажан. <свист> Немножко еще надо будет опыта набраться в игре, а в целом неплохо. Вы говорите да. Да, баклажан, ребята, у вас действительно было прям несколько попаданий. Ребят, а, зал, вам понравился баклажан? <свист> Молодцы! Все, ребят, встретимся в импровизации, молодцы.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 Подъехал к принц на белом коне. Присаживайтесь: зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони: 79 99 99.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 Кто вообще на такое способен? Соскучились по мне? Соскучились по мне? Соскучились по мне? Соскучились по мне?